Не знаю, мы, мы, мы идем, короче, давай сюда Петуха вижу б... а, это, это я это, это, это, sorry, sorry. Да нормально, С нормально Слева, Макс, вон он Будем ну, там еще один, я могу ошибаться Правый, еще один, от меня вот он. Убил? Нет. Я гременный. Еще одного. Отлично, Убил. красава. Одного убили, да. Красава. Да хера. Я, я вас откинул двоих. Зачем? Вон он, убил его, все, забираюсь. Впереди! Прям да. под нами. Убили. Слева. Убили. Хорош. Ладно, идем на ближний, короче. Он уже здесь. Еще один. Меня убили? А нет, это ты выиграл. И это как я херану это, хера это? Новый О, О, там так стрельба, Максим. Так я иду. Что не себе позволяют? Срочно вызывай полицию. Я полиция. <laughs> как, тот, как тот мужик, да, сидим костюм и кепки кепке, да, в черной. Да, что ты не сказал, что тебе банки нужны? А что я не сказал, что у тебя банки есть? Преследуй петуха. Вон чувак, кстати, бежит, смотри, если че. Мы можем пострелять в него, можем дальше петуха убивать. Где? О, Сорян, я второго случайно убил. У него, видимо, 2 хп было. Ого! По мне! Они сильно стреляют, по нам! О, хорош! Ну мы тебе! Меня убили! Вот здесь вот, двое. Один заходит сзади. Хорош. Давай, резь у меня. Убил! Одного! Второй вон там! Внизу. Он без брони уже. Я понял. Ее. Yeah. Нужны баночки для затравочки. Для а аналочки. А, для аналочки. На, две, две, две баночки. Для аналочки. для аналочки? Да. Затычка. Для Канальная затычка. Канальная? Да. канале В, каналь... В канальная затычка. Канальная затычка. Все, сиди теперь тут. Зажал, блядь. Между ягодиц Максима? Оу. Нормально. Черный печок. Ты сказал слово нигер нахуй или что? книга. Это ты, который Книга, обычная книга. Иди сюда, российский баннер. Пизда тебе, блядь. I don't oh, f**k you, а? KOKOKO, блядь О, снайперка есть ну, я есть ее возьму, чтобы Максу не досталось Как-то надо делать Сучара ведь, потом выкину её в крысу Эй, Чувствуй себя, я бля... там петухом просто Агент петуха Снова делай Ой, я нахуй антасу писать здесь Нахуй съебаться Броню, да он Алло, петух. да он петух. Я, я петух. Не я знаю. Это по жизни, блядь. В игре это, блядь. Сань, стой, стой. А я, кстати, тоже. Я скучу. Не первый голос. А где синяя? Чисто кандо. Чисто пиджак. Чисто петух, короче. Бочка хорошо получается, Ну это прям да, до слов. Чувак! А, не фей, чувак. Баба? <свес> да. Вот это плохой поступ был. Ай, промахнулся, блин. <свес> <свес> Иди сюда. <свес> Стой! На тебе. Ай, у меня грузовик застрял. <свес> Блять, а я упал вниз.